Добрый день, вас приветствует компания Alterair. Меня зовут Денис. Сегодня мы хотим поговорить про тепловые насосы, воздух, вода. У нас большое количество запросов идет на реконструкцию котелин, которые присутствуют электрические котлы и водяные. И в большинстве случаев мы отказываем в реконструкциях по причине следствия то, что. Замена теплового насоса на место электрического или газового котла не рациональна затратным частям. Тепловой насос это низкотемпературный режим, который работает большое количество времени только через теплые полы. То есть чем ниже температура подачи, тем эффективнее сам тепловой насос, то есть преобразование электрической мощности к тепловой, то есть показатель COP. Если старая котельная, которая реализована на газовом котле, либо на электрическом котле, транспортирует высокую температуру для реализации генерации тепла через радиатор и компенсацию тепла и холодопоступлением у нас тепловой насос отправляя высокую температуру в радиатор который был смонтирован ранее там x лет назад у нас коэффициент cp очень будет низкий то есть это может быть 1 к 1,8, и 1 иногда в зависимости от температуры поэтому это нецелесообразно становится как бы с точки зрения реализации что мы предлагаем в таком плане то есть мы стараемся человеку объяснить почему нецелесообразные потраченные деньги на тепловой насос, потому что когда человек поставит за x денег, это начиная там в зависимости от площади от теплопотер здания там, от 8-9 тысяч евро э, замену газового на электрический мы получим, скажем так, относительный бублик, то есть мы получим очень большой чек по котельной, по новой, плюс ее реконструкции, но генерация, количества энергии очень будет мало, и она будет не такая эффективна, если бы это было изначально построено здание правильно и подготовлено под тепловой насос. Что такое правильно подготовленное здание? Мы людям объясняем, что такое. Для того, чтобы подойти правильно к энергоэффективному зданию и к энергоэффективному оборудованию, мы должны подготовить правильную константу, то есть конструктивы здания. Что такое конструктивы здания? То есть это теплоизоляционные материалы стен, это теплоизоляционные материалы кровель. Кровли — это основа фундаментов, которые должны тоже теплоизолироваться. И это основное еще стеклопакеты. Потому что стеклопакеты несут два фактора. Это зима, это R — термическое сопротивление, и это же solar фактор, которое количество ультрафиолета проходит через теплопакеты. Это на летний период времени. Поэтому, если снова возвращаясь старым зданиям, в которых... Эти факторы относительно плохие. Еще даже надо заметить, что когда применялась, применяется система отопления на базе теплого насоса, там надо рассматривать, насколько и какое количество у нас утилизации тепла происходит через конструкцию это через венканалы. Потому что венканалы утилизируют очень большое количество тепла с постоянной компенсацией холодного воздуха. То есть для того, чтобы работал вентиляционный канал в санузле, у нас открытое где-то должно окошко для проветривания, заходит у нас холодный воздух, он нагревается снова тепловым насосом или нагревался раньше газом или электрическим окном, и утилизация этой тепла и энергии у нас происходит через вент -каналы. То есть когда мы работаем с тепловым насосом, и подготавливаем правильную конструктив зданий, правильное инженерное решение, мы применяем еще систему вентиляции с рекуперацией тепла. У нас вент при системе, Теплового насоса отсутствует, кроме одного канала, который подразумевается для, то есть принудительной вентиляции от жарочной поверхности. То есть весь забор тепла должен осуществляться непосредственно через рекуператор. Тогда и система вентиляции становится эффективна, и система от, отопления на базе теплового насоса становится эффективна. Поэтому надо рассматривать комплексное решение и подготовительные работы непосредственно к вашему конструктиву, к вашему зданию, инженерное решение. Давайте рассмотрим, как вообще правильно и подходить к вопросу э, подготовления здания, либо инженерного решения или, возможно, как правильно формировать строение свое. То есть, сначала на или во время строительства вы должны четко себе дать понять, что вы бы хотели иметь в этом здании. Неважно, это будет у вас газовый котел, это будет у вас э, электрокотел или будет у вас тепловой насос, воздух-вода или геотермальный первое, что надо уделить внимание и очень грамотно подойти, это конструктив. То есть, чем лучше теплозационные материалы, чем лучше утеплено здание, чем больше оно энергоэффективно, тем меньше нам надо туда положить именно тепла, для компенсации холодопоступлений. Что в этом случае мы конкретно делаем? Тепловые насосы, мы помним, что это низкотемпературный режим, и мы рассматриваем, что везде поверхности должны быть, как первого этажа, как и спален, быть теплыми полами. Если люди пренебрегают, скажем так, теплыми полами по причине того, что у нас находится на основе не керамика, а дерево, мы предлагаем всегда решение это переходить на теплые стены, чтобы компенсировать холодопоступление или называемые теплые потери. В этом случае мы рассматриваем теплые полы и теплые стены как зону комфорта, в первую очередь. То есть Основа пола, по которому мы ходим, она должна не превышать больше 26 градусов. То есть это зона комфорта как для ноги и также как компенсация для теплопотерь. Что в этом случае у нас получается? То есть основа теплого пола у нас константы, которые если энергоэффективный дом, хватает до минус 10, минус 12 даже градусов, как полноценный источник тепла. Мы ходим по основе теплой, мы имеем вокруг нас теплую массу и нам комфортно. Что у нас происходит, когда у нас очень низкие температуры? Мы в основном применяем решение, так называемый теплового насос с комбинацией так называемого фан напольного типа. Вот мы сейчас с вами пройдем, посмотрим на него. То есть всегда мы рассматриваем основу теплого пола. Это как константа стопроцентная. И вот такой источник тепла, как в виде фан напольного типа, он в виде радиатора, который генерирует... Тепло по заданному термостату, который находится либо на самом фан вот может снять, сейчас покажем вам. Либо может этот термостат, внедренный быть непосредственно в стену, в которой вы можете установить температуру или показатели, которые вам бы интересно. Почему мы рассматриваем теплый пол как константу для диапазоне 24-26 градусов? То есть, во-первых, мы убираем инерцию. Большинство людей рассматривают теплый пол как константу отопления. Да, это имеет право на существование, но у нас, не забывайте, происходит процесс инерции. То есть, когда у нас стабильная температура, мы имеем стабильный пол, излучение тепла, и у нас колебания наружных температур не происходит, у нас как бы вроде все хорошо. Но когда у нас происходит резкое похолодание, нам надо поднять теплый пол, основу поверхности 27-28, а потом у нас резкая температура идет на повышение, и нам... Полы отключаются, но источник тепла, как вот бетон, он нагретый, он остается, он еще начинает дальше генерировать тепло. То есть эту инерцию надо относительно убирать. Инерцию помогает вам именно фан либо внутрипольный конвектор, либо может быть еще радиатор. Имеет право, но и радиатор тоже при низких температурах надо рассчитывать на 40 градусов. Но больше, больше случаев мы применяем фан потому что у него существует двигатель, у него быстрая генерация, быстрое воплощение тепла и быстрое затухание. Соответственно, мы убираем инерцию. То есть мы можем калибровать температуру на полградуса и не перегревать помещение. Почему мы принимаем этот элемент как источник тепла для быстрого изменения микроклимата в помещении? Во-первых, он дает вам тепло, во-вторых, он дает вам холод. У вас приключение теплового насоса на летний период времени, он дает вам холод 7-12 температур, 7 подачи, 12 температур по забору, Вот, допустим. Вот сейчас у нас тепловой насос работает на генерацию холода, у нас сейчас систему фан подается 7 градусов. И фанкоил у нас генерирует сейчас холод и поддерживает микроклимат помещения э, как э, система охлаждения. Система фанкоила почему любим, мы рассматриваем. Напольные, они интегрируются вместо радиаторов, они вписываются всегда в интерьеры. Они могут быть как открыто вида, как вы видите, в таком формате. Как закрытого типа, они могут зашиваться в подоконнике, у вас остается только линейный диффузор, и вы поверхности эти не видите. То есть у вас подоконника просто выходит щель, с выходит непосредственно холод Комбинация теплового насоса это сто процентов поверхности теплых полов при температуре 24-26 градусов и на быстрое изменение микроклимата это фонкойл инопольного типа. Если мы рассматриваем тепловой насос только с точки зрения Тепла, это снова становится нерационально, потому что вы изначально покупаете наружный блок и внутренний блок, как источник тепла и источник холода, поэтому максимально надо выжимать с него, как получить холод, получить тепло. Также мы может, получаем от него 100% круглогодично это ГВС, горячее ревоцаржение. Фанкойлы к нему подключаются как напольные, классические, настенные. Вот настенные, сюда подводится холодная вода, он генерирует непосредственно холод. А также самое распро... еще распространенное, это закрытого типа, скрытого монтажа, это канальная система фан -койлов. Она реализует холод у вас через линейный диффузор, у него есть скрытые магистрали, то есть воздуховоды. И есть сам внутренний блок, который генерирует холод. То есть называется фан канального типа. То есть к нему подводится не фреоновая часть, а подводится холодная вода, которую мы видели в... На, цифр... на табло самого теплового насоса 7 градусов, и забор приблизительно возвращается 12. То есть здесь двигатель, тепломенник, он холодный, транспортированным элементом, то есть воздуха перемещается холод вот в тот зал, который вы видели, через линейный диффузор. Ну, вот даже мы можем обратить внимание, ну, вот тоже канального типа, но здесь подводится фреон, то есть он работает от фреонного контура, то есть если люди рассматривают тепловой насос как источник тепла, в реконструкции. Они всегда применяют еще систему холода, допустим, классическим кондиционером, покупают снова наружный блок, снова ставят отдельную машину, когда это можно все завязать на одном тепловом насосе. Часто задаваемый вопрос, э, можно ли все-таки тепловой насос завязать на радиатор? Да, можно, но мы получим маленький коэффициент, так называемого COP. Если мы завязываем только на радиатор, мы получаем только тепло, то есть это система котельной на базе насоса становится очень дорогостоящим, потому что вы купили источник тепла, в котором существует источник еще холода, и в котором еще существует источник ГВС, горячего снабжения. То есть вы должны задействовать ГВС, отопление, тепло и, от, и системы охлаждения. Можно, но нецелесообразно становится. Часто еще задаваемый вопрос, все-таки, если у меня стекление в пол, то есть панорамные окна и вот, как мы говорили ранее, машину фан напольного типа, вы ее не поставите. Допустим, у нас в кабинете стоит, но нас это сильно не беспокоит, но часто задаваемый у клиента есть вопрос. То есть, если у вас... Существует подоконник, и вместо подоконника стоял у вас радиатор, основа снова теплополоя, Fancoil. Он красиво интегрируется, работает, направление воздуха холодно, все комфортно. Но если у вас стекло в пол, тогда решение есть двух форматов. То есть это ставится снова константа, стопроцентно это теплый пол, ставится внутрипольный конвектор. То есть теплый пол у нас излучает тепло. Когда этого тепла при низкой температуре не хватает, подключается на быстрое реагирования фан с двигателем, генерирует тепло, делает микроклимат достойный и качественный внутри помещения. Если температура падает, двигатель снижает обороты и регулирует температуру таким образом. И второй вариант на систему охлаждения, то есть фан который внутрипольный, то есть конвертор, извините прошу, он у нас генерирует только тепло. Есть конвектора, которые генерируют так называемый и холод, и тепло, но ну, это очень дорогое решение, это есть на базе Оборудование Kampmann, Германия, HK серия, то есть там двухтрубная или четырехтрубная система, которая может и генерировать и холод, и тепло, и дренажная система там сделана, но это очень дорогое решение. Но в большинство случаев люди рассматривают теплый пол, фа, а, внутрипольный конвектор скрытого монтажа, я вам дальше покажу его, на тепло, и источник холода отдельный ставят фан на настенного класса, вот как мы видели в предыдущем кабинете, либо канального, как мы видели. Внутрипольные конвектора, вот, которые монтируются непосредственно в, в, в толщину пола, э, они могут быть любой высоты глубины, точнее, могут любой ширины, могут быть любой длины неважно какой источник сюда тепла подходит она рассчитывается просто по параметрам температуры воды какая температура там 50-40 градусов или 70 градусов или 60 то есть зависит от этого и размер его и ширина и глубина то есть сюда может как подключался у вас ранее Электрический котел давал генерацию тепла, либо газовый котел, также же самое сюда может давать и тепловой насос. Часто задаваемый вопрос о, про тепловые насосы, воздух, вода. Мы только говорим про теплый, тепловый насос, воздух, вода. М -м, как же он работает при низких температурах? По паспортам. У всех теплых насосов, мы говорим, Висман, Вайлан, Будерус, режим работы теплового насоса, до минус 22 градусов, плюс-минус. ДБН Украины гласит то, что расчетная таблица Киев-Киевской области у нас минус 22 должна быть. Все тепловые насосы рассчитываются воздушные до минус 7, минус 8, минус 10 градусов. Средняя температура Киев-Киевской области плюс 3, плюс 2 градуса, средняя температура. То есть при низких температуре, которые существуют у нас в Украине, вспомогательным элементом становится у теплового насоса либо вставка, электровставка 9 киловатт как пока практика всегда стоит, либо дублирующий еще рядом стоит э, электрокотел. То есть вследствие того, когда у вас не хватает, не хватает мощности теплового насоса, у вас подключается при низких температурах электровставка, как пока от практика, это электроставка или электрокотел за сезон отопительную работает процентов 15, ну максимум 20. И это позволяет э, не переразмеривать а оборудование теплового насоса, и получать достойную ценовую политику по котельни в целом по котельни по теплому насосу, обвязке и плюс хвата этого хватает мощности теплого насоса, чтобы нагреть полноценно до минус 10. Снова мы помним, что это теплые полы сто процентов и низкотемпературные режимы это фанкойлы, радиаторы, внутрипольные конвектора. До 2020 года собственники зданий, домов имели не имеющие газа имели возможность получить у Облэнерго 3000 киловатт часов с 50% скидкой, то есть если мы покупаем 1 киловатт для теплового усоса электричества, которое преобразует приблизительно 3 киловатта тепла, 1 киловатт гривна 70 разделить на 2, то есть 50% скидки, мы получали там какую-то сумму X. И потом еще на ночной период времени Украина выделяла для этих домов ночную тарификацию, то есть 1 киловатт электричества в Украины стоило относительно небольших денег. И мы получали э, сумму киловатта, умножали, грубо говоря, на COP 2,5-3 и получали э, 3 киловатта тепла. То есть это становилось очень как бы, выгодно, но с 2021 года эти привилегии закрыты были непосредственно до таких домов. И э, это стало менее интересно, как это было до 2020 года. Хотелось отметить э, насчет э, погодозависимости. Э, как любой источник энергии в газовом котле и в кондиционном, э, так называемая, есть погодозависимость. То есть есть кривая у теплового насоса или у газового котла, которая измеряет, то есть мы говорим, что при плюс там, 10 градусов за бортом мы должны там, подавать температуру, теплоноситель 25-28 градусов. При минус 22 мы должны с помощью электрокотла или электровставки подавать в систему 55 градусов температуру. То есть эта кривая выбирала как в зависимости от температуры за бортом, сколько генерировать температуру нам непосредственно в так называемый коллектор. То есть тепловой насос сам выбирает по кривой по этой, сколько ему надо сгенерировать температуру. И при этом уже отправляя сюда энергию так называемый коллектор, каждая насосная группа допустим теплый пол там коилы либо внутрипольные конвектора брала то количество энергии сколько уже требовал непосредственно источник тепла. Поэтому погода зависимости всегда надо рассматривать, потому что это тоже экономия. Есть еще дальше погода зависимость, которая уже говорит по комнатно, по зонно то есть есть там режим 24 часа с понедельника по воскресенье мы можем настраивать калибровку температуры, но это уже другой раздел но рассматривать как погода зависимость при тепловом насосе это тоже очень важно поэтому если вам понравилось это видео нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на наш канал всем пока